В этом выпуске Inscription вы увидите чудовищные эксперименты с картами. Летающий огромный мутант! И самое сложное испытание в моей жизни. Я кажется, пройду это испытание. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем путешествие в игре Inscription. И в прошлый раз мы надрали задницу, очень хорошо надрали задницу нашим боссом-обидчикам, этим этим задиром, дурацким, которые. Такие рисовались передо мной своими кирками, что-то там махали крюками, а я в итоге всех удел пчелками, рабочими пчелками обычными. Итак, мы можем получить с вами новую карту. А, я думаю, это нам надо сделать обязательно. Велорок хорошая штука, э, гриф индейка очень хорошая штука и э, кресиный король. А когда карта с этим символом погибает, вы получаете 4 кости вместо одной. Нет, давайте вот возьмем его. Прекрасная штука. Короче, моя тактика сейчас новая. И главный приоритет это стараться атаковать именно самого босса, а не его дурацкие карты. Вроде бы сейчас у меня есть такая возможность благодаря моим пчелам. Сейчас посмотрим, может быть, что-нибудь интересное нам дадут. Так... Смерть. Надо помнить себе, что это значит, когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Кстати, очень крутая штука. Но... Блин, но ну мы же не можем два тотема использовать, да? Мы не можем два тотема использовать. Не можем. Давайте все-таки придерживаться нашей тактики. классной. Это белка-пчелодел. Но потом, если что, будем попробуем, не знаю, посмотрим, короче. Так. Против животного какого-то сразиться. Что у нас будет на пути? Карта, что-то там, какие-то. Сундуки, жертвенник. Вот этом давайте. Лучше сюда пойдем. Вот сюда бы я пошел, на самом деле. Заодно попытаем счастье монстра кого-то с собой взять. Так, белка. Дельфин. А, длинный олень. Дельфинная олень. Гриф индейка высер. Прекрасные карты, на самом деле, мне очень нравится. О, лось! Сразу против меня. Дела плохи. Семь. Он мне сразу вынесет, кажется. Так, мы сделаем вот таким образом. С хитрожопим. Поставим сюда белку. Да, сюда белку. Он будет постоянно бить по ней, но потом будет идти вправо. Мы будем под него белку подставлять каждый раз. Так, берем белку, ставим под лося. Раз. При этом можно поставить пчелу и пусть высер атакует. Собаку надо атаковать на самом деле. Давайте сюда ставим пчелу. Ставим высера. Сейчас кранты собаки будут. И здесь, да, у нас плотина нас защитит. Точно забыл, кстати, про это. Опа, ах ты, сволочь. Ладно, белка, спасибо. Ставим. Под него. Потом, у нас уже три. Еще чуть-чуть, и можно будет оленя впендюрить. Пчела будет такова сейчас. Готовы ли мы? Готовы мы. Оп, крот подох. Все, начинаем уже первый урон наносить Так. И, кстати, да, высера убили в итоге. По -по -по -по -по -по -по. Как нехорошо. Как нехорошо. Сейчас олень, в принципе, олень можно поставить реально сюда. Давайте возьмем белку еще одну. Чем мы делаем? Вот олень, который будет бить по этой белке у нас. Стоп! Собака! Собака будет бить, получается. Блин. Ну, тогда мы что ставим? Что ставим? А, оленя будем ставить? Нет. Чего поставим? Коп. Раз, два, три. Хорошо, что у нас есть? У нас есть белька. Сколько. Раз... Ага, отлично. Ставим грифа. Ему жопа. Собака его... Нет, собака его не убьет. Не убьет. Мы ставим... Что у нас тут есть? А, сейчас... Как раз таки мы поставим белку. Вот собака перейдет сюда. Сюда поставим пчелу. Которая сделает больно его хозяину. Раз, раз, раз. И мы победили. И мы победили! то вот она как делается! Слушайте, кажется, я начинаю прям действительно разбираться в этой игре. Не без помощи вас, ребят. Спасибо за ваши советы, которые вы в комментарии пишете. Я а часто я игнорирую всякие подсказки по игре, потому что вы иногда спойлерите. Но в такой игре хорошо, когда вот вы можете подсказать, у вас есть уже опыт, вы можете подсказать какую-то тактическую прикольную фишечку. Вот. Я ею сейчас не пользовался, но спасибо все равно. Я пользуюсь пока своей тактикой. Испытание мудрости <смех> у трех случайных карт должно оказаться три разных символа. Забыл, что нужно читать выразительно. и Так, испытание мудрости значит, три разных символа должно быть. У трех карт случайных. Испытание силы, четыре очка атаки должно быть, как минимум. И здесь у трех карт должна быть пять костей. Пять костей. Херня, херня. Есть, вор, вором, точнее, Гриф Индейка. Спасибо. Ты прошел испытание. Так, что мы берем? Сцинка, олененок. Что значит? Достойная жертва. Когда карта с этим символом приносится в жертву, вы получаете... А, три капли крови. Залененка, три капли крови. Или... Что это? Землекоп. Когда противник целится в пустую ячейку, карта с этим... А. Кошка. Так. Давайте возьмем оленя. Если что, мы сможем его принести в жертву. Блин, как здорово все получается пока что. Пока что идем хорошо. Теплый свет костра привлек твое внимание. Так, плюс одну атаку. Кому мы можем атаку на... сейчас ä, при прибавить? Нет, нет, нет, он не хочет. Гриф или олень? Гриф и так хорошо бьет. Вот олень, он стоит всего 4. И можно ему хорошую атаку, да. Давайте его прибавим. Все. Моя интуиция подскажет что больше не надо. И поэтому я забираю. Там мне пишут, пока я записываю видосы. Не смейте. Так, у нас босс. Вот там будет еще одно испытание. Еще одно испытание, возможность получить какую-то карту. Так, белка продолжает нести пчел. А они несут мед. О, нет! Два взрослеющих оленя и альфа, которая даст им... Надо от альфа избавляться в первую очередь. Кто у нас здесь? Uh, так, это получается 2, 2 и 1 урон. Очень плохо. Прям очень плохо. Uh. Давайте минимизируем. Вот сюда поставим белку пока что. Если мы сейчас принесем, э, поставим оленя, то его убьют сразу. Его надо куда-то вот сюда оставить. Попробуем, ладно, рискнем. Раз. Блин, как же много там всего. А, жесть, жесть, жесть. Значит, смотрим. Берем белку. Ставим сюда белку. Сюда ставим. Сюда ставим пчелу, наверное Так А, нет Надо убить этого оленя Приносим жертву пчелу Вот сюда Вообще, надо альфа конечно, грохать в первую очередь было Ну ладно Ладно, хорошо Просрал? Я просрал? Вот это неожиданно? Смотреть больно. Неожиданно, я просрал. Ой, больше нельзя просирать. Хорошо, следующее испытание. Испытание родства. Две из трех случайных карт должны оказаться в родстве. Расц... Да нет. Испытание силы. Четыре очка атаки. 4 очка атаки. И испытание мудрости. У трех должно оказаться 3 разных символа. Я не помню, какие у меня символы есть. 4 очка атаки. Давай. 3. <с juxty> вот это мне, блин, хорошо. Фартит, фартит. Так, я могу взять еще одну. Мы бы взять альфу, 5 костей. Или еще одного грифона взять? Давайте альфу возьмем. Тут на самом деле, не знаю, я не стал брать ту карту, которая шипит. Она может что-то хорошее дать, а может что-то нет. Так, погодите. Мы должны что-то принести. Нет, нет, нет, нет, нет. Так. Я забыл, что будет, если я это сделаю. Какая у нас фигня происходит. Я забыл, честно. Прям забыл. Вот вообще забыл. А, черт с тобой, давай тебя принесем. Я не помню, правда не помню. Я приму это. Вот она любит, когда что-то с ней происходит. Так. Что это? Что это за карта? Фиг его знает, что это за карта. Так, мы можем пойти. Сюда, либо вот сюда. Давайте сюда пойдем. Что это? Что это за Сразу дает кость. Вот что это за карта, я понял. О, блин. О, блин. И крот. Он будет защищать от летунов Ой, какая плохая штука Ну ладно, будем дубасить этого крота, значит Шесть ударов по нему придется нанести Так, давай, лось Будет сейчас получать Три, он сразу убьет моего ворона, да? Но я могу сразу нанести два урона Если я поставлю С другой стороны, нет, Пусть лучше будут оборонительные белки так, там будет олень, потом у нас. Хорошо. Под лося поставим белку. Блин, одни защиты вот здесь. Офигеть, он тварь! Конечно, тварь полная. Ладно, будем атаковать. Надо было сюда ставить. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас еще одна белка у нас будет. поп что там? О нет, что там у нас? Олени. Кор короче, жесть. У меня сейчас походу меня, меня на кажется. Так, давайте возьмем, берем, сюда ставим пчелу. Ах. Хорошо. Каждому навалял. Окей, окей, окей. Значит. Подлося опять же ставим Сюда ставим Сейчас мы убьем маленького оленя Сок у нас? Пять штук Ой, поставить альфу можно на самом деле Конечно, альфу поставим, вот сразу два будет Так, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Ничего, ничего, ничего Продолжаем это делать, продолжаем это делать. Мы закупорили этого чувака. Надо было альфу убрать на самом деле, она разрушит мне барьер. Но она всего один, так что еще четыре хода. Ставим сюда белку, ставим сюда пчелу. Нормально. Бьем. Так, теперь хуже, кстати, дела обстоят у нас. Очень плохо дела обстоят. Короче, берем белку. Ставим сюда. У нас будет 2 и 2 удар. Пипец. Там еще один олень. Лось будет перемещаться. Блин, может посражаться чуть-чуть. Например, волка сейчас поставить вот сюда. У него будет 4 урона. Он сразу нанесет урон. Блин, ладно, рискнем. Давай. Хоп, хоп. <свист> <свист> тупка, я тупка. Я сделал плохо. Сейчас будет сразу пять. Ой, блин. Ладно. Я победил. Фух. Нет, все нормально. <свист> все нормально. Ой, как я испугался. Так, куда пойдем? Испытаем еще удачу. Давайте испытаем удачу. Я Такая паника сразу Ой, люблю эти эмоции Игра очень много эмоций достает Испытание силы Должно быть 4, ну это кажется моя игра Родство Невжепа И здесь разные символы Я вот это беру, пожалуйста Пожалуйста, 4 Опять? Ну все, я выиграл Халява, просто халява, ребят Я люблю это, итак Что это? Кролики Крольчатник, койот, он будет Расти со временем Кресиный король. 4 будет Кости. Кролики, значит, на доске появляется карта с этим символом. Вы получаете кролика. Кролик сил. Ага, кролик не, ничего не дает, зато вот я возьму койота. За костей будем сражаться. Так, пожалуйста, вот предметы. Наконец-то. Опоссум в бутылке. Что за жалкий опоссум? Что дает? Бутылка с замороженным опосумом. Пользователю, в вашем, э, вашей руке появляется замороженный опос. Опоссума в бутылке. Силной, здоровье, 5. Разморозка. Так, пользователь, в этот ход ваши существа будут атаковать так, будто иметь символ летунов. Вот это хорошая штука. Я думаю, ее мы и возьмем. Далее. Взять, взять ли опоссума в бутылке? Либо взять белку еще. Блин, это интересная штука, я, конечно, рискую очень сильно, но давайте возьмем опоссума в бутылке, я не знаю. Нас ждет босс, третий босс. Ах. Перед тобой стоял человек, которого ты узнал моментально, что... Это был охотник. Ты потянулся к его товару, но охотник тебя остановил. Прости, но сегодня ты подаришь мне шкурку. Хорошо, мне сразу дали кость, спасибо, белка. Так, чё он? О, странная лягушка. Хорошо, они все, они все, блин, будут отражать. Чёрт, они все будут отражать мои полеты. Давайте возьмём апостса, его можно поставить куда угодно. Поставим вот сюда, например. Так. Высера. Высер защитит меня. Поставим сюда. И вот сюда. Все. ПАМ. А тут что это? Какой-то капкан. Стальной капкан. Когда карта с этим символом погибает, существо напротив также умирает. А вы получаете пушнил. О, Ожесть. Это лягушки капканы. Ни хрена себе. Так берем. Ничего не можем сделать, да? Пока терпим Так, сдохло И сдох я, охренеть, класс Но зато у меня есть шкура Так, все, по, по мне пошли удары Что делаем? Как поступаем? Ставим белок Да, ставим белок Все правильно этот пока еще будет долго бить. Раз, два, три, четыре. Сейчас. Сейчас по нам ударят. Раз, два, три. Так. Отлично, отлично, отлично. Этот ударит. Вообще соснул, как говорится. Будем пчелами обходиться пока что. Да, пожалуй, сделаем так. Будем набирать себе пчел. Сразу оленя пиндюрить, а? Он сразу грохнет эту жабу мерзкую И начнет атаковать Давай, черт с тобой Оставься А здесь мы сможем э -э Ладно, давайте пока не будем ничего делать Раз О, он еще и даже спать лег Это Молодец Так Что у нас? Пчела, пчела Сейчас пчел наберем лимит Белка. Остальное ждем. Раз. Гадюки пошли, твари. Опа, опоссум! Файт опоссум. Молодец, хороший опоссум. Так, еще одну белку поставим сейчас. Раз, у нас просто куча пчел. Ставить пчелу или, нет, как вы думаете, мы сейчас. Нам придется дальше бить, я не знаю. Я просто не знаю, что ждать от второй фазы этого охотника. Ну давайте поставим пчелу, ладно. Попробуем. Освободим. Пусть гадюка ходит. Так, еще одна шкура. Окей. Сейчас будут удары по мне. Черт. Черт. Все, начинается теперь файт по-черному. Так, ставим белку сюда. Ставим... Блин, я могу уже, на самом деле... Да, я могу уже воспользоваться этим грифоном. Который, пожалуй, пусть действует. И сюда ставим пчелу. Раз, два... Блин. Черт, я грифона лишусь. Точно! Это же гребаные лягушки! Окей. Ставим... Ох, жалко, я не могу, не могу ничего сделать Если Я просто солью их Мне столько пчел теперь Ах, к сожалению, к сожалению, ладно Сейчас бам-бам-бам вздыхает Грифон Будет все проклято Шкуры эти дурацкие, вот продам их потом Так Что там происходит? Что происходит? У меня, значит, волка сейчас грохну Теперь мы можем На самом деле пора бы уже и Честь знать пчел ставить Давайте возьмем отсюда что-нибудь Кого это мы взяли? Странная личинка Давайте воспользуемся Поставим, значит, сюда пчелу Поставим сюда пчелу И странную личинку Оп. Вот здесь она будет Так, ну и сюда странную Ой, странную, обычную пчелу Стандартную пчелу Раз, два, три. Отлично, личиночка. Она еще подрастет у нас. Что мы можем взять? У нас две пчелы всего, много шкур. Давайте возьмем белку пока что. Еще посмотрим, что там будет. Нам надо просто пчел поднабрать. Как большая колода, давно такого не было. Хорошо, победа! Хорошо, победа! Хорошо победа! Так, вот сейчас что будет? Сейчас что будет? Шикарная пушнина, но круговорот не остановить Так, теперь кто он? Давай меняться а! Сильные карты, за них я возьму только лучшую пушнину А, все, хорошо Так, хорошо, какие карты мы берем? Может быть, вилорога взять? Может быть, лося взять? У меня нету три. Нужно три. Вот гризли, например. Гризли хочу. Бери кого можешь, но помню Оставшиеся карты будут сражаться за. О, -о, -о, О, блин, здесь, конечно, сложно. Здесь сложно. Я чувствую, как здесь сложно. Погодите, нам надо решить, кто будет сражаться за него. Гризли летает. Плохо. Грифон летает тоже плохо. На самом деле, лучше всего забрать у него гризли, потому что он будет пробивать через мои карты. Только грифон. Вот грифон, он просто легче его будет замочить. Остальные все будут... Да, берем гризли. А, стоп, у меня же еще есть шкурки. Тогда я возьму грифона. Слушайте, возьму акулу. Велосия. И, И велорога. Я бы выбрала другое. Ну как бы мне нравится. Опа, личинка! Мотра! Вот как он называется, вспомнил. Это же мотра из Годзиллы, Офигеть. Че, все, начинаем сражение. Атака? Какого хрена происходит, я не понимаю? Так, это гончая. Мы сразу начнем по-крупному атаковать или как? Например... Например, гризли летающий. Ладно, нет, сначала надо акулу поставить, мне кажется. Три. Три, три жертвы для нее нужно, правда. Единственное, что? Нет, погодите. Блин, три гризли это фигня... Ладно, давайте пока подождем, на самом деле. Что он там дальше будет делать? Посмотрим. Оп. Я выиграл. Я выиграл с одного хода! Ха-ха-ха! Есть! Ты пока не умрешь. Я сразу третьего босса поимел. О, возможно, тебя устроит что-то из этого. Что там еще, что там еще будет? Туз. У Раюли 4, аж, блин. И амальгама. Какая хрень. Псовые, копытные, рептилии, пернаты, насекомоподобные. подобные. В амальгаме есть все. Это как трика прям из The Last Guardian. В ней все сосредоточено. Хорошо. У Раюли, он, конечно, крутой. Просто непобедимый, я бы даже сказал. Ну вот здесь вот, типа, любая... Любой баф будет э, прибавлен вот сюда. Вот что хорошо. С другой стороны, вот эта штука, учитывая, как мы набираем с вами э, пчел, которые можно использовать в качестве жертв. Ладно, давайте по силе пойдем. что будет дальше? Расправившись с охотником и лавочницей, ты продолжил путь. Вдалеке замерцал свет. Конец был близок. Серьезно? Нам нужна другая карта. О, все? Погодите, погодите, погодите, надо походить, походить, посмотреть, что здесь есть. Как это вот это вытащить, я не знаю. Здесь пока ничего нового не появилось, кажется. Давайте пообщаемся с Лизуном. А -а -а -а -а -а! Проигрыш рыболова. Облегчил мои страдания. У меня с этим горе рыбаком свои счет. А, да, я уже это, это уже говорил. Он смог меня одолеть, но еще не все потеряно. Ах, невыносимая агония. А, он не будет ничего говорить про лавочника. Так, зажигаем. Хорошо. Блин, ну ничего нового здесь нету. Заберем зубчики. Друзья, ответственный момент. У нас карта. Что мы решаем? Что мы выберем? Какой-нибудь бонус? Но у меня нет... У меня, по-моему, все забито. Значит, личную крысу мне дадут. Или же мы кого-то наделим какой-то способностью. А, мне кажется, что нужно вот это сделать. Так. Что если мы наделим вот эту... Хотя эта штука... Вот если мы у Раюли наделим способностью ворона летающую способность. Да. Летающий огромный мутант. Ну что? Твой взгляд приковала маленькая хижина. Ее свет стал для тебя маяком в гнетущей ночной тьме. Наверняка, наверняка эта хижина положит конец твоим мучениям. Нет, не положит, не положит. О, oh, нет. Стало еще темнее. Это как Гензель и Гретель. А? Это как Баба Яга. Избушка на пурьих, на пурьих ножках. Что-то у меня язык заплетается. Мы можем... Смотрите, мы идем. Oh! Деревья очень странные. Если смотреть по сторонам, будут какие-то бонусы? На всякий случай, может быть, какой-то сюрприз будет. Что это такое? Такие доспехи? Это жутковато. Я сам... Я сам стал фишечкой, фигуркой. Что это? Что это? В нескольких шагах от хижины тебе был уготован шанс. Я не даю свои дары кому попало. И если пройдешь мои испытания, получишь почетную награду. Испытание плавниковых. У одной из трех случайных карт должен оказаться символ амфибии. У меня есть такой. Испытание проворных. У одной из трех случайных карт должен оказаться символ бегунов. И ждать это? И слишком много ковырял в носу. Я, кажется, пройду это испытание. Испытание кольца. Если в твоей колоде есть кольцевая карта, ты моментально проходишь испытание. У меня больше шансов, мне кажется, вот это, плавниковых. У меня их несколько. Начнет испытание. Раз, два. А есть, Пловниковый, победа, Господи! Ты получишь один из моих драгоценных даров. Карты способны изменить исход игры. Тебе даже не придется искать их в колоде. Дар кози крови. В начале каждого раунда на доске будет лежать черная коза. Дар леса. В начале каждого раунда на всех ячейках владельцев будут стоять пихты. И дар сорочьего ока. Когда настанет время взять новую карту, можно выбрать любую карту из своей колоды. Блин, коза! Повторим это еще раз. Испытание крылатых. У одной из трех случайных карт должен оказаться символ летунов. Испытание раритета. Одной из трех случайных карт должна быть редкая карта. И испытание шкур. должно должна быть пушлина. Я вот думаю, вот это. У меня больше шансов... Начнется испытания крылатых. Будем надеяться. Спасибо, гриф, индейка! Господи, как много эмоций! А, карта символом лютунов. Победа! Он не нрав... Ему не нравится, что мы выигрываем. Дар amбидекстри. Амбидекстрим. Am В начале хода можно взять сразу две карты. Кайф. Дар леса В начале каждого раунда на всех ячейках владельца будут стоять пихты И дар повелителя костей В начале каждого раунда дается сразу 8 костей Две карты возьмем Мне кажется, это нам поможет Продолжаем наш путь, ребят <соспит> Забавно, что мы сами стали фишкой игры О, нет Тебе удалось получить оба моих дара я редко это говорю, но я впечатлен. Он что, он что, дерево? Ты был достойным соперником, но к сожалению, скоро я предам тебя смерти. В смысле? Что это значит? Ты будешь читерить? Он хочет читерить, потому что у меня слишком хорошие карты и слишком хорошие условия. Он, наверняка, не дурак и что-то придумает, что-то предпримет. Вперед. Я ничего не вижу. Что происходит? Это ты. О! А ты не торопился, как я вижу. У него грибы из рук растут. Он есть дерево. Жду не дождусь новой игры. Готов играть? Нет. Погоди. Это пока нельзя использовать. Погоди, но я же хочу... Нет, все, мы не можем. Надеюсь, ты хорошенько подготовился. Я не мог отойти от стола. Надеюсь, я хорошо подготовился. Неужели я начну заново? Так, дымный король. Быть может, добавим еще одну? На всякий случай. Ух ты, ублюдок! Эх ты, говно! Так. Сразу коза, сразу кость. Сразу Белка. Прям с порога. Ура, Юлия. Мне нужно... Стоп, а у меня коза. А у меня коза. А я чё получается? На Богомола будем атаковать. О, ребятушки. О, ребятушки. Я сейчас это сделаю. Во-первых, густуды мы можем просто так поставить. Он будет атаковать, это Хорошо. Ураюли, бам-бам! Вот сюда. Так, я больше ничего не могу взять, не могу. Файт. Так, хоп, сдох. Нет, он будет использовать свойства всех! Он мне сейчас заберет ураюли! Ураюли заберет! Нет! В начале каждого раунда должна быть коза. Где коза? Гребаный ствол. Хорошо, берем белку. А, есть. Ну чё? Возьмем еще одну белку или возьмем вот это? Я же не знаю. А -а -а, давайте возьмем карту. Так, отлично, олень. Очень хорошая штука, очень хорошая штука. Итак. Значит, ставим. Ставим и ждем И пробуем Давай, хоп-хоп-хоп Я победил Есть о, о, Хорошо Ты ловко защищался от редких существ Но исти истинное испытание ждало впереди Перед тобой появились темные силуэты В их глазах виднелось не только осознание родства, но еще и глубокое чувство вины они тебя предали. Пися! Пися предал меня! Эту карту я часто вспоминаю с теплотой. Я тоже. Я так ее не смог применить в деле ни разу. Ну, Луи вообще плевает на тебя, Луи. Хорошо. Так. Давайте брать белку. Но у меня есть еще вторая. Ага. И тут у нас личинка. Мы не можем ставить личинку. Ее убьют. Поставим белку. Получим пчел. Пробуем. Раз. Сволочь. Нет. Погодите, я не получил за них пчел. Я не полуп... Я не полупчил пчел. Берем белок. тут полный урод на самом деле хорошо ладно зато я сейчас могу поставить всех остальных блин за... обидно за ураюли рыбак ой забирай ой забирай вообще плевать а, нет. так че посмотрим что тут есть что лежит раз альфа здорово тут с альфа это интересно Мы сейчас грифона поставим и альфу а, нет, мы не можем поставить грифона. Я думаю, я поставлю вот сюда личинку. Одну, давайте начнем. Белку. Ты должен взять карту. А, да, господи. Берем карту. Возьмем одну белку. Поставим личинку. Будем надеяться, что она вырастет. Сюда. Она под прицелом у нас. Ставим белку. Вот, вся. Раз. Забрал, забрал. Ничего себе. Так, черт, черт. Начинается битва. О, нет, нет, нет, нет, нет. Внутри, три, но три. Он выживет, он выживет. Тут виживет, виживет. Виживет. Че, попробуем с альфой что-нибудь сделать. Поставим. Я не дам тебя, а, блин, господи. Давайте возьмем одну белку. И возьмем карту Высер у нас. Блин, хорошо. Так, значит, ставим вот сюда. Вот сюда. О -о -о. Грифона поставим. О -о -о. Так. Теперь ставим белку. Ставим... Блин. У нас, на самом деле нет пчел. Нам нужен расходный материал. Я просто боюсь, что он опять как-нибудь мне запорит все мои крутые карты. А я их начинаю что-то ходить, ими. Пчела получилась отлично. Так, начинаем наносить урон. Да, да, да, да, да, да, отлично, еще одна свечка Так, ну что теперь ты предпримешь? Проклятая луна о, Евгений, я подсобил тебя Ты победил лишь благодаря мне Спасибо, спасибо, Луна В какой то веке я рад тебя видеть О, -о, -о мне так приятно это слышать Я уверен, и подписота тоже очень счастлива Идите ко мне, мои родные Так, хоть домогаться, мои подписоты Одно дело я, другое дело, блин, мои подписчики Я за них порву, понял? Ой, ты порви меня как хочешь Блин, все, перестань Так, Она, она привносит драматизм но в игре от нее никакой пользы нет. А что если? Что? Вот теперь от нее есть польза. В смысле? Луна бьет сразу по всем, по одному, но у нее сорок. Я, конечно, не знаю, это меня байтят сейчас или как? То есть, они хотят вытащить все мои крутые карты? Типа, я-то готов поставить вот сюда Что у нас есть? Этот? Я бы готов высера поставить Ладно, давайте возьмем У нас есть одна белка Давайте одну белку возьмем И одну карту отсюда Койот Ладно, поставим высера Бьем! Хорошо было <refuse> Очень хорошо было. Смотри, что есть. Волк. Сколько у нас белок? По-прежнему две белки. Пчела есть, отлично. Так, олененок. Хорошая штука. Попробуем. Раз, О, как мне хорошо вынесли. Что ж. Белка. И белка. Больше у меня нету никаких. Но мы сейчас, в принципе, сразу убьем эту луну, на самом деле. И начнется просто битва тысячелетия, на самом деле. Хорошо, нам нужно поставить... Две белки. Чтобы вызвать волка. Раз. Потом мы можем поставить койота. Лучше, лучше оленя поставим, его даже не смогут кацануть, поэтому давай... Вперед, Белочка Сюда Жалко, Альфа убили Очень обидно Ой А, черт Ладно, поставим койота Черт Черт Ну ладно, получим пчелу Черт Я победил, я победил Ты вправду уничтожил Луну? Прости, Луна Пожалуй, теперь тебе осталось только покончить со мной. Или продолжай. Что, я победил? Погодите, мне не нравится, к чему все идет. Ну ладно, давайте попробуем. Вот мы победим его сейчас. О! Oh my... just... Я его, кажется, я его победил. Опс. Oh. Что происходит? Что-то был за торт с дерьмом? Что это было? Come, works. Works. Что? 400 минут. Кто это? Что это за чувак? Вот чёрт. Погодите, что? Вот чёрт. Хорошо, мы смотрим. Очень странно. Привет всем картёжникам, с вами Лаки, и это очередная распаковка карт. Сегодня открываю набор «Собери их всех» и хочу таки найти эпического, блестящего Трансцендога! Тут я добавлю эффектов э, с громом или типа того. Okay, Можете сами добавить, ребят open... Сейчас, секундочку Можете сами, на самом деле, добавить это. Okay, так, да... I... Ай, блин, нету нажал, извините hey there, Вот, можем, да, на паузу I'm жать Итак, дамы и господа, я открываю Просто на титры okay, так быстро and... идут И начинаю болтать что-то и не успеваю читать Я открываю open... Свой первый набор Feeling... У меня хорошее предчувствие очень хорошая. Ууу, что тут у нас? Наша первая редкая карта. Это Березкин. Не очень конкурентоспособная, но зато... Красивая карта. Так. Следующий набор. Надеюсь, это будет получше. Ему не понравился набор. Кстати, эти карты очень шелковистые. I mean, Они такие гладкие. Не so sure уверен, that, чем их обрабатывают но, на фабрике, но... На на фабрике, держать they're их they're сплошной кайф. кайф. Так вообще, как будто это, чувак... Это, это разработчик интересно игры или нет? Как будто он свой набор карт сделал и рекламирует их теперь. Так. Что у нас тут есть? Простые карточки. Может, добавлю... Их свой запасной арсенал. И uh, редкий тут оказался... Бандок! Не очень увлекательно. But... Но у нас Now еще куча упаковок. Следующий набор готовься. Этот момент я вырежу. <laughs> я также записываю видосы. Окей, okay, хорошо. Что тут мы сейчас узнаем? Какую-то тайну... Привет всем картежникам! С вами Лаки Кардер и это распаковка винтажных карт. Сегодня я открою супер раритетные наборы с одной. Сири, твою мать! Заткнись, когда я читаю субтитры. Не слушай меня. Блин, просто телефон среагировал. У меня четыре набора Inscription. Oh. Вы не поверите, как дешево они мне обошлись. Не все из вас вспомнят эти карты. Даже в действии я их встречал. Крайне редко. Почему-то они выпустили только одну партию. После чего перестали. Рынок сейчас для них небольшой, но за такую, но за такую цену уже нечего терять. Тем, менее, в, а, тем не менее, фойлового бога богомолов можно... Продать за пару сотен долларов, так что скрестим пальцы Пожалуйста, что там будет? Арты, конечно, классные Проверку временем они прошли Редкая карта у нас здесь Синий маг Выглядит прикольно, но за нее много не отвалят Так, поглядим, что у нас Во втором наборе Хм. Uh, Эту упаковку было. уже открывали И вот я ненавижу в хромакее Когда бывают вот такие вот заломы Они очень трудно кеятся порой Если особенно используешь не, ну, неправильные плагины Или плохое освещение а Пипец линия, приходится вот так вот ротоскопить Вот здесь вот, очень ужасно Это вам сразу совет, вот этого не допускайте До меня, надеюсь, редкую карту не стыбзили Было бы фигово ну... Да, он ее открывает, хотя он сказал, что она была открытая. Ну серьезно, кто стал бы открывать и заново запечатывать эту упаковку? А, он запечатал заново ее. Ха, на этой карте написаны координаты. Это для меня. Похоже, их вписали тут ручкой. 49 градусов северной и 123 градуса западной. 49, 123. Кажется, могу ошибаться, но, по-моему, это недалеко от меня. Что? О! Вот он пошел искать, вот в чем сюжет. Итак, ребятки. Я тут классно провожу время. Со мной тут надежный налобный фонарь и лопата. И лопата? Надо всегда быть наготове, детишки. Ну все. Начнем. Так, ладно. Ух. Мы уже близко. Наверное. Если, конечно... Там и вправду что-то есть. Иначе я впустую потратил свое. О oh, боже мой. Что там с ним происходит? Мы можем что-то здесь убить? Ошибка. Субтитры ничего не дают. Окей. Ладно. That's вот right. поэтому всегда берите с собой запасную батарею. Battery. Мальчики и девочки. Всегда. Нужно быть there. на готове. <sighs> okay. Так. Ладно. Мы пришли. Копай, чувак. Что ж там найдешь? Супер редкие карты. Может быть, богомол или And того now? пса, который там. А теперь копаем. Все выглядит, знаете, так непринужденно. То есть ничего такого супер таинственного, необычного. Да, вот эти помехи, файл поврежден, это из-за того, что батарея села. И я на 75% уверен, что это просто камень. Но есть лишь один способ проверить. Вообще, в другую игру внезапно начали играть, да? Что это такое? О боже, ребята, я не могу поверить. Тут действительно что-то лежит. Ну давай уже, доставай, не и пожалуйста, быстрее. Что это? Дискета? Инскрипшн. <смех> Чего? What Что за... Guys, Ребята, вы это видите? Это прям из моего детства. Uh... Я... Я чего-то не понимаю. Я тоже. Я не понимаю. Значит, дискета. И кстати, когда игра загружается, она показывает именно дискету. Кто вообще сейчас пользуется, пользуется дискетами? 11 баксов за дисковод Фойловый Паработ Вилли стоил больше А, я понял Ладно, сойдет Ему приходится покупать Дисковод для дискет Вау, суперское видео Окей okay. okay. Ну ладно, пора узнать Что здесь спрятано У меня ж губы пересахли от интриги. Звук, звук, звук, звук, звук. Inscryption. Это игра, в которую мы начинали играть. Это, это стартовый экран. Также продолжить. Нету новой игры. Я кстати, забыл, что игры-то новой нету. И мы начали играть. Он начал играть. Окей, это все. Ничего здесь такого нету, что мы упустили? Okay. Ничего нету. Можем только назад нажать. Выйти из меню видеокамеры, да. О, стоп, ты здесь? Что это за торт Я редко чувствую игроков и еще режу, дарю подарки. Но ты, соискатель воистину достоин. Забудь о манерах, смакуй. Это же дерьмо! Ты чем-то недоволен? Тебя ждет приз. Ну ладно. Идем со мной. Я, Я просто нажал назад на S. Не стал есть. Встань вон там. Блиха, <гас> страшно. Сфоткаем его лицо. От, от, от, от. Мне это понадобится Он меня убьет сейчас? Соискатель, ты стал чемпионом Я хочу отметить твою победу Пожалуйста, пиши свое имя Ю-Джин. не отчаивайся Ты победитель Блин Неужели заново начинается все? Неужели заново? Не может быть! Я проиграл? Я победил? Что произошло? Опять эта заставка. Опять этот кинжал. Почему игра еще over? не закончилась? Прошлый сыскатель смог меня одолеть. Блин, все заново? Редкий случай. Иди спроси у него, как он этого добился. Он висит вон там, на двери. Подарок от рыболова. Видишь ли, недавно он был побежден и теперь желает искупить свою вину. Будет обидно, если ты умудришься проиграть старателю до встречи с ним. Этот крюк цепок, с ним ты можешь украсть одну из моих карт. И поэтому других таких на своем пути ты уже не найдешь. Используй его с умом, твоя колода. Мы начинаем заново. Погодите. Кто-то висит на стене, он сказал. Или там, где он там висит. Тебя интересует эта картина? Я видел, как из нее что-то вылезает. Ах. Но только когда карты расставлены как надо. Тебе все еще интересно? Сперва ты должен найти нужные карты для своей колоды. А, -а, -а. а здесь ты подскажешь что-нибудь нам, нет? Слушайте, эта игра должна повторяться. Здесь ничего нету. Здесь мы все уже... Вон он висит! Юджин висит. Все? Пообщаемся с ним? Я лицезрел окончательное поражение Лешего. Это Леший. То еще зрелище. Но я надеялся, что ты сможешь меня освободить. Чтобы это свершилось, тебе нужно припрятать в рукаве нечто особенное. Зажигаем. Вот оно, значит, как. Мы не закончили игру, игра продолжается. Окей. Ну что ж, мы продолжим следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте лайк. В этой серии мне прям вообще круто, не знаю, повезло, и в то же время я затащил соображая, наконец-таки. Я уже больше ориентируюсь в этой игре, лучше запоминаю все, что, происход <звы> что происходило uh, и будет происходить. Вижу. И спасибо Луне, и спасибо вам, друзья. Короче, uh, увидимся очень скоро. С вами был Юджин, и всем пять!